Я журницевиком алы помады, Здесь обозначены дни календарные, Дни сотворения с тем солидарным С чем не явни рады, Может и гады, но каждый с баллончиком, вшитым в промежность до хемы Ваша реакция, ваше решение, Опустошение снова молочками. Как же под с тобой унесен Земная стихия. Любит ядерный фасон. Ядерным цювиком аллопомада. Того телефона десятой страницы. В день календарной опали ресницы, где неразмагниченный сад ни палады. Ну же и гали, включить электричество. Боеголовкам нужны подзаряды. Место скворечников строят детсады, А из засады не важно величество. Как же петь с тобою в унисон? Земная стихия любит ядерную фасон Ядерным тюбиком аллопомага Крес космос подвинутый Старт на площадке, где день не прокинутый Где череп не лады не рады, на завтра останутся Дни календарные, дни сотворения светопорады, плоды покорения Не поколения, чтоб тюбиком тюбикам тяносим. Также петь с унисон Земная стихия любит ядерный фасон.